Половина третьего. Это снова мои слова. Мои батруши. Ой, чтобы вот так вот прыгать, я и не знал, что это возможно. Впрочем, с котами я раньше общался мало, и только по необходимости. А тут пришлось по неволе. Не, парнишка хороший оказался Хвост у него просто суперский, как у павлина, наверное Я, правда, павлинов не видел Только слышал, как Василек по телефону однажды кому-то там говорил Про то, что кто-то другой, какой-то Алексей Твердобулков, кажется Распустил хвост, как павлин А Не, не, не, не Твердобулков, а котейка мой Трактор даже, пожалуй, потише будет. Когда он на меня бросился, я даже сначала опешил. Это так смело было, так неожиданно. На меня еще никто так не бросался. Можно было, конечно, использовать... Э, как там это у вас сейчас называется? Э, не знаю. Исклизив мой. Или... Исклизив? Или... Ладно, не могу сказать. Короче, он бросился, я отвел. Он снова бросился. Ну, такие броски для меня, что детские шалости. Ой, знаете, вот когда однажды банник на меня бросился как-то вот так, вот это было серьезно. А когда кот, это так. Балоство. Только он не унимается. Нападает и нападает. Потом погнался за мной. Ладно, думаю. Пусть попробую догнать, думаю. Уморю его по-серьезному. И давай мы с ним круги нарезать по стенкам. Ну, я, понятное дело, спереди он за мной. И уже даже догнал почти. Ну, то есть я ему немножко позволил догнать. Только тут как грохнет что-то, как бабахнет, как бумкнет, как шмякнет. Ой, думаю... Пора остановиться. Сам останавливаюсь, но для кота продолжаю бежать. И он, соответственно, продолжает гнаться. Прислушиваюсь. Это он. а стой, паразит! Это бабушка. Васек молчит, только круги нарезает за бабушкой. В смысле, за мамой его иной. Ну, своейной. Ну, неважно, ладно. В общем, бегает по домику. За котом гоняется. Устал, думаю, я что-то... Пусть они порезвятся и физкультурку поделают. А я пока поем, манюха. Ну и запустил этого, ну, по вашему двойника. И он так, лихо, знаешь, рванул. Они а за ним, а я к шанишкам. И пристроился. Ну, они-то шанишек уже поели. А я вот только сейчас и успел. Да, правда, вкуснящие вишанюшки были. Я две штуки съел. Съел бы еще, наверное, только наелся почти. <как> я, извиняюсь, фигуру берегу. Ну, то есть стараюсь не полнеть по возможности. Когда-то я, знаете, очень <как> полный был. Но только давно было. А потом начал замечать, что тесновато мне в камине стало. И шнурки как-то трудновато завязывать. И так пристроюсь, и так. А все никак завязать не получается. Ну и, в общем, другие разные неприятности тоже стали происходить. Мелочь вроде, ерунда. Но как-то неприятно. Мучился, мучился, не помню сколько. А потом мне знакомая одна. Только вы ничего такого не подумайте. Ну просто знакомые. Мы на конференции одной рядом сидели, ну и познакомились. Ну, там все больше про телекинез, про эту как ее. Ну, передачу на расстояние этих мыслей. Ладно, не помню, как называется. А нам-то это не интересно, не то чтобы очень. То есть, интересно, конечно, но не по нашему профилю. Ладно. Ну, познакомились, разговорились. В перерыве я ее пирожками угостил. У меня с собой были вот шесть штук. Два с брусникой, один со щавелем и остальные без начинки. Так она без начинки все и съела. Не-не-не, мне не жалко. Ну, разве только чуть-чуть, потому что потом она остальные тоже съела. Я даже глаза моргнуть не успел. А зато она мне про шнурки и про всякое такое глаза, можно сказать, открыла. Наставила, как говорится, на путь. И вот. Да. Сбился я что-то. Короче, бегают они за двойником, круги нарезают, а я шанешки лопаю. Вкуснющие! Сил нет. А, ой, я же об этом уже говорил. Вот пропасть какая, забыл я про что дальше нужно. Ну, ладно, не беда. Вы давайте пока передохните, чайку там, кофейку попейте или чего другого. А я, знаете чего, я посплю чуток, а то устал, что-то мысли путаются. Вот. А как передохнете, я уже высплюсь и дальше буду рассказывать если вам конечно интересно а если не интересно тогда не буду все приговорились ну пока э, стоп или даже вот как сделаем не буду я спать я продолжение вспомнил в смысле когда мы со знакомой пирожков поели и про шнурки она меня просветила то кончился перерыв и вторая часть началась только тут мне совсем непонятно стало, то ли у докладчика с дикцией что-то там случилось, то ли у меня в голове какие-то детали не сомкнулись. Но вот что такое фен, я знаю. Я давно сам по себе это знаю. А вот зачем докладчик все время с восторгом убеждал меня «фен-шуй», я совсем не понял. Куда его шавшавать? Шав И вообще зачем его куда-то шавать? По-моему, феном волосы хорошо сушить, там сборы травяные, грибы. И так же, правда? А знаете что? Это все-таки с дикцией у него запендюлина какая-то случилась. Я вспомнил, точно. Он потом еще про что-то долго рассказывал и все говорил. Цыгун! Я, конечно, слушал уже почти совсем никак. Мне интереснее было со знакомой. Вот. Но даже я знаю хотя от всяких там заводов стараюсь подальше держаться, что выплавляют чугун, а никакой не цугун. Ну, хотя, может, у них там и все наоборот. <свят> На этом обрываются записи в блокноте, найденном мной однажды у двери подъезда. Не знаю, кому принадлежал этот блокнот. Хозяина я так и не нашел. Он не объявился, хотя я написал от руки десятка три объявлений и развесил их на всех подъездах в нашем районе. Не знаю также, кто такой Ватруша. Вероятно, персонаж это вымышленный. Хотя должен вам сказать, что когда я заканчивал аккуратно перепечатывать последнюю страницу, кто-то над самым ухом сказал негромко «Сугун» пишется через букву «У». «Так будет лучше». Мгновенно вспотев от неожиданности, я резко обернулся. В комнате никого не было, кроме моей кошки. Она посмотрела на меня с каким-то особым, как мне показалось, прищуром и продолжала заниматься любимым делом, вылизывать животик. Я встал, прошелся по квартире. Квартира у меня однокомнатная, так что прошелся, это громко сказано. Я просто сделал три шага от стола и выглянул в коридор. Там было, как обычно, пусто. Осмелев, я вышел на кухню и от неожиданности чуть не вздрогнул. Посуда была вымыта и аккуратно покоилась на нужных полках. Кто это сделал, я не знаю. Я в тот вечер. Посуду помыть еще не успел. Клянусь.